Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту ByteADS. Это проект, кто не знает, серии бакпоинтов. И давайте вместе с вами, друзья, в режиме онлайн, сделаем очередной вывод. Значит, как мы видим, идут последние регистрации уже участников почти 37 тысяч. Статистика здесь все в режиме онлайн. И зайдем в кабинет. И у меня на балансе 8 долларов. Я их хочу вывести. Я насобирала денежку, друзья. И перешла в пятую группу. Это уже я сюда не вкладывала. Из заработанных денежных средств. Вот. Я накопила и перешла вот в пятую группу. Также я придерживаюсь. Не забываем, при просмотре рекламки у нас тут вот эти бабпоинты. Нужно поддерживать группу. Это все у меня. Я сюда уже ничего не вкладываю. Чисто уже работу из заработанных денежных средств. Ну, давайте нажмем выплата. Я буду выводить на паре кошелек. Вставляю сумму 8 долларов. Без копеек. Вот этих. Значит, здесь биткоин кэш, лайткоин, пайр и перфект money. Я выводила уже отсюда 2 доллара, 5 долларов и вот сейчас 8 долларов. Платят инстантом. Так, проверяю кошелек и нажимаю вывести. Должен прийти одноразовый пароль. Идем на почту. Так, копирую аккуратненько так, аккуратненько копирую копировать переходим вставляем такая защита и подтверждаем все мой баланс обнулился идем обратно на почту это мне не надо я удаляю и пожалуйста пайер ну, Payr у нас берет комиссию. Плюс 7.76 USD. 12.05. И комментарий. Пайт АДС. Все замечательно. Как я и говорила, платят инстантом. Здесь можно начинать абсолютно без вложений. От на бонусных вот этих вот эти собирать. Набираете нужную сумму. Сколько там, по-моему, сейчас шестьсот. И у вас появляется уже денежная реклама. Я ежедневно в 19.00 захожу на сайт и просматриваю рекламку. Вот, вот здесь можно ежедневный доход групп. Посмотрите, кликаете и смотрите. Вот. В принципе проект радует давайте-ка я выйду из кабинета из кабинета и посмотрим как я же я же вам сказала что там домашняя страничка и должна появиться вот мой логин как я и говорила все в режиме онлайн 8 долларов 12 0 5 ну, и здесь я вам уже тоже показала. Всем удачи больших заработков. Я проектом, в принципе, довольна. И я очень им довольна. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!